Внутренний Питер Когда деньги будут пропиты Когда вдруг зацветет как кактус На моем запыленном окне И в бесстыдственно белой ночи Пронесусь я подобно гонке Скорый поезд утонул в угробых по пояс, а волшебный лифт поломался и диспетчер напился в дынды. Сижу я один тоскливо. такая из цикла про потерянный э, Петербург э, вот и там каналы Голландия Питер сами понимаете Питер мне с похмелья обычно напоминает сыр Дорблю такой с благородной плесенью